Если вы любите оладушки, но боитесь, что они негативно отразятся на вашей фигуре, сделайте их максимально диетическими, для этого используйте цельнозерновую муку и яблоки. Многие из нас сейчас следят за своей фигурой, но это не повод лишать себя удовольствия попробовать вкусные блюда, узнайте, как приготовить диетические оладьи на кефире, и наслаждайтесь этим блюдом без вреда для талии. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. В миске с высокими краями смешайте яйцо, сахар, соду и кефир. Так как в кефире присутствует молочная кислота, гасить соду уксусом не нужно. Перемешайте ингредиенты. Дождитесь, когда на поверхности массы начнут появляться пузырьки. Просейте в миску овсяную и цельнозерновую муку. Тщательно размешайте венчиком теста чтобы оно было похоже по консистенции на сметану и чтобы в нем не было комочков Яблоки вымойте и очистите от кожуры затем вырежьте из них сердцевину не нарушая целостности самого фрукта нарежьте яблоки на колечки толщиной в 1 см для этого блюда лучше использовать зеленый сорт яблок Каждое колечко тщательно обмакните в тесто для ладушек. оно должно полностью покрыть кусочки яблок если вы хотите, чтобы блюдо содержало еще меньше калорий, то просто добавьте вместо сахара специальный сахарозаменитель или стивею. Возьмите сковород, налейте на нее небольшое количество растительного масла, раскалите ее на среднем огне, выкладывайте на сковородку кружочки яблок в тесте и обжаривайте по нескольку минут с каждой стороны до образования румяной корочки. Подписывайтесь, комментируйте ставьте лайк или дизлайк. Затем накройте блюдо крышкой и жарьте на медленном огне около 5 минут. Готовые оладушки можно присыпать сахарной пудрой и корицей. Подавайте их горячими со сметаной. Подписывайтесь и ставьте лайки. Обещанный список ингредиентов. Кефир 200 мл, яйца 1 штука, сахар 3 столовые ложки, мюка овсяная, 100 грамм, мюка цельнозерновая, 50 грамм, сода, половина чайных ложки, яблоки, 3-4 штук, масло растительное, 1 столовая ложка, количество порций, 1-2. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх, и спасибо за просмотр. Друзья, до новых встреч!